Всем привет, с вами Дмитрий Урсул В этом видео я хотел бы ответить на часто задаваемый вопрос Как измерить темп э, песни проекта прямо в лоджике, если уже есть какой-то готовый минус Вот у меня здесь есть такой проект, э, здесь есть минус и темп здесь в проекте стоит неправильно. То есть темп здесь стоит по умолчанию, а минус совершенно в другом темпе что можно сделать ну конечно банальный совет можно открыть какой-нибудь метроном на телефоне и настучать пальцем под темп и поставить ближайшее значение второй ответ это спросить собственно у того кто вам прислал этот минус если это чей-то вот какой у него был темп вот но если минус скачан из интернета и нет возможности сделать все остальные uh, решения то есть решение встроенные в ложек которым я очень часто пользуюсь здесь в закладке metering в аудиоплагинах есть такой плагин bpm counter отличный плагин в большинстве случаев хорошо работает и достаточно четко определяет темп что нужно для его работы но сейчас можно засолировать чист минус важно выбрать тот фрагмент где прям явно присутствует какая-то некая перкуссия то есть, если у вас там просто какой-то гитарный перебой, э, перебор, точнее, если у вас там какой-то фортепиано играет плавненько, э, то, скорее всего, он темп не поймает. Потому что он ориентируется на транзиенты, на вот эти вот события, э, которые чаще всего задают ударные или перкуссии в любом треке, в любом минусе. И если таких явных нет, то, конечно, с помощью этого плагина будет очень сложно определить темп. То есть гораздо лучше все-таки воспользоваться э, каким-нибудь плагином, э, программой какой-нибудь метрономной и просто настучать этот темп. Он покажет, какой темп примерно, и уже дальше на слух подобрать, поставить значение, там плюс-минус одну единицу. Давайте посмотрим, как он работает здесь. Я специально выбираю вот эту часть, и надо дать ему послушать и э, проанализировать, собственно, материал. Вот он решил, что темп 70. А, давайте посмотрим, что будет, если я сейчас здесь поставлю темп 70. И давайте послушаем. А, ну, как вы поняли, он ошибся. Это минус этого плагина что он немножечко скажем так тупит когда вы заставляете его слушать такие вот сбитые ритмы как в этом минусе я не случайно выбрал именно этот пример потому что именно с этой проблемой сталкивается большинство пользователей сейчас я отменю изменение темпа давайте выберем какую-нибудь еще часть Давайте попробуем поставить 140 хотя это всего лишь на в два раза быстрее чем предыдущий вариант и чтобы точнее определить у нас видно что здесь стоит не совсем ровно файл давайте вот это была первая доля такта я еще поставлю четко по сетке Ну что ж, э, теперь все правильно, и я недаром э, сделал все таким образом, вам показал. Э, как вы, конечно, уже догадались, изначально темп был правильный 70, то есть э, этот плагин все правильно понял, но проблема была в том, что наш минус стоял не ровно по сетке, поэтому метроном... Стол, мы его включили, он естественно играл что-то невразумительное, что-то непонятное и казалось что темп неправильный, но э, это важный такой тоже момент. Имейте в виду, что многие минусы зачастую выводятся неровно по сетке то есть, начало минуса, не соответствует реальному началу такта. То есть оно в данном случае где-то начинается где-то с середины, со второй половины первого такта Соответственно, я просто сам неоднократно с этим сталкивался И в том числе своих учеников в практике Что они вроде говорили, что темп мне сообщили правильный я этот темп ставлю, но метроном не совпадает с музыкой И ну вот, решение оказалось таким банальным и глупым на первый взгляд Что просто был минус поставлен изначально не по сетке то есть, и казалось, что метроном, который изначально показался BPM-каунтером, темп точнее, он был неправильный. Но, как мы здесь видим, все на самом деле правильно. Поэтому вы можете либо 140 использовать, либо 70 в таких случаях, потому что... От этого зависит просто, как вы будете потом работать с долями. Опять же, для чего нам нужен темп? Темп нам нужен, во-первых, чтобы грамотнее, например, двигать что-то и копировать, если это нужно будет. Чтобы использовать всякие а, так называемые time-based эффекты. То есть, самый популярный, это, конечно же, delay, а, где вы устанавливаете отражение... Эхать там через четверть, через восьмую, через шестнадцатую. И естественно, это должно быть привязано к каким-то четким градациям. Соответственно, если у вас будет темп стоит 140, то 1 восьмая у вас будет, ну, быстрая, да. Если вы поставите 70, то 1 восьмая это будет как 1 четверть в темпе 140, в два раза а, как бы медленнее. Поэтому все зависит от темпа, а, выбранного вами. Но главное, чтобы сама сетка была четко подобрано под минус тогда у вас все остальное будет соответственно грамотно стоять относительно именно и композиции, и сетки, и метронома, и все будет звучать хорошо. Но мой комментарий насчет сбитых ритмов тоже учтите, то есть я не зря его привел, есть действительно некоторые а, минусы, например, в триольной пульсации или, например, в шесть восьмых, и а, BPM Counter он все-таки больше работает с четырьмя четвертями, и если у вас, например, какой-то минус в вальсе, например, три четверти или 6 восьмых, или в каких-то таких интересных а, размерностях, то он будет показывать может быть и правильно но скажем так в процентном соотношении то есть есть таблицы пересчетов из 4 четверти темп в 6 8 и так далее то есть вам нужно будет на какой-то коэффициент разделить чтобы получить реальный темп то есть он будет показывать например четвертями а у вас на самом деле это восьмыми и темп на самом деле там не 100 а 125 например ну там разные бывают моменты тоже это имейте ввиду но в большинстве случаев этот плагин работает очень четко очень хорошо и им проще всего, конечно, определять темп. Ну что ж, я думаю, что мы в этом видео рассмотрели все такие частные случаи. И э, в следующих видео мы еще вернемся к этому проекту и поговорим о других важных моментах, которые нужно знать. Итак, с вами был Дмитрий Урсул, Увидимся в следующих видео.